Привет! Асквариум встречает нас небольшим прудом, с карпами кои и умным водопадом, на котором еще можно узнать который сейчас час. Покупаем билеты и идем в смотровой зал. Внутри свет приглушен, специально, чтобы лучше было видно обитать и за стеклом. Первые аквариумы населены карангами, акулами, морскими донными беспозвоночными, осетровыми и форелью. В общем, практически все, что можно себе представить. Перед вами электронный сотрудник. Этот робот приветствует посетителей и просит дать ему дорогу. При помощи клавиатуры можно ввести адрес своей электронной почты, на которую робот отправляет ваши фото. То еще он может, вы не стали узнавать. Бежим к рыбкам. Огромный аквариум со сетровыми и другой промысловой речной рыбой. Немножко посмотрим и идем дальше. Попадаем в настоящий круговорот событий. Рыбы в этом аквариуме плавают по кругу без остановки. Людей немного и можно спокойно посмотреть в каждый аквариум. Перед нами пангасиусы, огромные гурами и кажется наверху еще плавает одна араванна. А тут грызут водоросли на камнях морские звезды и ежи. Этот огромный рак имеет одну большую и одну маленькую плешню. Наверное, потерял когда-то в боях с территорию, а сейчас отращивают новую. Аквариум с хароциновыми рыбками – одно из самых больших семейств рыб, которые используют для заселения аквариумов. Атмосфера, как в театре. Каждый аквариум, как сцена, залитая светом. А тут живут очень необычные рыбки. Вот они собрались вместе под поверхностью воды. Они называются криптоптериус минор или стеклянный сон. Названа рыбка так, за полностью прозрачное тело. Просматривается насквозь и видно скелет рыбы и внутренности. А это уголь, возможно, электрический. В этом аквариуме живут очень интересные рыбы. Форма их морд напоминает мне каракатицу. К сожалению, я не знаю, как они называются. А это уже тот самый электрический угорь, который в состоянии генерировать разряд электрического тока. Его удар может уложить лошадь. А тут живут африканские цхлиды, озер Малавии и Танганики. Нигде больше, кроме этих озер, на планете Земля эти рыбки не обитают. Дискусы – короли пресного аквариума. Их родиной является бассейн реки Амазонки. Голубые рыбки с красным хвостом называются неон. Это самая популярная рыба, которую содержит в аквариуме. Ежегодно по всему миру продаются миллионы особей для нужд домашних аквариумов. Обитает неон в Южной Америке, Колумбии, Бразилии и Перу. Переходим к более крупным открытым аквариумам. Любую с пираньями паку. Выглядит угрожающе, но на самом деле этот вид очень редко ест мясо. В природе основной рацион составляет орехи. название этих рыб я не знаю. Они все покусные и с ободранными плавниками. Очень зубастые. Кто же это такие? В этом аквариуме из известных мне рыб я знаю американскую араванну. Серебряная рыба, напоминающая дракона. В Азии живет ее родственница, азиатская араванна. Очень дорогая рыба, ее стоимость начинается от 10 тысяч долларов. Этих огромных рыб я не знаю. Они так синхронно плавают, двигаются медленно, посетители даже успевают сделать селфи. на территории очень много разных кафе, можно отдохнуть и подкрепиться. Медуза аурелия – очень удивительное создание. У мендуз нет мозга, зато есть половые разделения на женский и мужской. Морской конек на самом деле это рыба, вы знали? В этом аквариуме на дне расположены опасные анемоны. На безопасном расстоянии над ними кружат сотни рыб, но если одна из них коснется опасных щупалец, то станет добычей обедом для актинии. Проходим через тоннель. Рыбки плавают над головами. Много людей столпились возле большого открытого аквариума и руками плещут в воде. Пытаются привлечь внимание, кто же там живет. На дне расположены скаты. Сейчас они не обращают внимания на людей, но когда им предлагают что-то покушать, они охотно могут дать себя потрогать. А это мечехвост. торопится спрятаться в песок. Перед нами большой зал с морскими аквариумами, имитирующий жизнь на коралловом рифе. Часть экосистемы большого барьерного рифа взята из естественной среды обитания, и заботливо, выращенная в условиях домашнего аквариума. Принцип содержания кораллов и коралловых рыб в москвариуме точно такой же, как в любительской домашней аквариумистике или, говоря другими словами, любой домашний морской аквариум. Это профессиональная техническая установка с очень дорогой техникой и электроникой. Тут все должно быть на высшем уровне. По-другому эти красочные кораллы просто не будут жить, неестественно, среди обитания. Красочный риф из мягких кораллов. Тут живут саркофитоны, зоантусы, капнеллы, радактисы, клавулярии. А это уже риф, состоящий из жестких кораллов. Акропоры, мантипоры, фунгии, фаветусы. И несмотря на свой внешний вид мягкого коралла, по сечению колышет длинные полипы жестких кораллов гоняопор. Безграничен по красоте и сочетанию форм и цветов морской риф. Многие обитатели имеют очень непростые названия, которые не каждый сможет выговорить. Начнем, например, с чего попроще – морской королевский хирург хипатус это настоящее имя рыбки Дори из мультиков «В поисках Немо». А самого главного героя по имени Немо зовут Амфиприон Анцелярис. И так практически со всеми обитателями. Латинские очень сложные названия. Ничего не поделаешь, под этими именами их знает все мировое сообщество, изучающее океанологию. Посмотрите на этот огромный аквариум. Тут несколько тонн воды в видимом аквариуме и еще столько же в сампе. Это аквариум с техникой, отвечающей за фильтрацию воды и поддержание основных параметров. Как вы думаете, сколько стоит такой аквариум? Не буду вас сильно томить. Если собирать такой аквариум у себя дома самостоятельно, то придется потратить около миллиона рублей. Если обратиться в специализирующуюся компанию, то придется заплатить в несколько раз больше. Вот такие вот домашние питомцы. Бабочки и ангелы что-то вместе щиплют с камней. А сейчас перед нами большая актиния. Это не растение, а беспозвоночное животное. Она не растет из песка. Вместо корня у нее есть нога при помощи которой она крепко держится за грунт, но при желании она может отпустить и уплыть в другое место. Небольшая группа ацелярисов кружит над эуфилией. Тем более, эти рыбы часто выбирают этот жесткий коралл в качестве дома вместо актини. Рыбы-иглы выделяются тем, что живут всю жизнь головой вниз. Почему этим рыбам удобнее жить никак как все, остается загадкой. Точно так же остается загадкой сам большой барьерный риф, маленькую частичку которого можно наблюдать в аквариуме. А мы передвигаемся дальше. Практически перед самым выходом есть магазин с сувенирами. Родители, будьте осторожны, тут детей может сильно штормить. Впереди огромный аквариумы с акулами и другими крупными рыбами. Мы проходим, задрав голову наверх, и крутим, как сова растопили в глаза, столько рыбы, акулы, тунцы, гаранги, платоксы, групперы и скаты. Хотя бы один раз это стоит посмотреть. Ни одно видео, ни один даже самый красноречивый автор не сможет передать вам чувства, которые испытываешь, когда находишься здесь. Поэтому испытайте это сами. Это того стоит.